привет дорогие зрители и слушатели моего канала с вами астролог марина скади и сегодня хочу рассказать вам о транзите светлой кармической планеты белой луны по овну который начался 13 апреля и продолжится до 12 ноября 2023 года. Чтобы получить поддержку белой луны в Овне, необходимо развивать и проявлять качества, соответствующие светлым характеристикам этого знака. Овен, первый знак зодиака, символизирует начало нового цикла. Знак мужества и силы поддерживает и защищает от негатива всех, кто честен и отважен, кто предан Родине и защищает интересы соотечественников. Агрессивные и захватнические действия в этот период будут иметь особенно тяжелые последствия. Поэтому очень важно со всей ответственностью подходить к вопросам, тщательно планировать и продумывать все свои действия, помогать тем, кто нуждается, защищать слабых и тех, кто не может за себя постоять, детей, стариков, животных. В астрологии белая луна относится к числу фиктивных планет, является производной луны и описывает лунный перегей, когда луна находится близко к Земле и, следовательно, светит в небе наиболее ярко. Мифологически белая луна происходит от греческого «селос» – свет, блеск, сияние. Селена – дочь Солнца, Гелиоса, олицетворяет богиню полной луны. Самый красивый миф, рассказывающий о Луне, Селене, повествует о полной грусти любви к прекрасному юноше Индемиону. Селена имеет крылья, и на голове у нее золотой венец, от которого мягкий свет разливается по небу и земле. Ей посвящен день весеннего равноденствия, который всегда происходит в момент вхождения Солнца в знак Овна. Символически Белая Луна олицетворяет светлое начало в человеке, истоки этого начала, указывает, через что человек получает поддержку мира света в своей жизни. Белая Луна относится к числу кармических показателей гороскопа, указывая, что светлого наработано в предыдущих воплощениях. Белая луна – ангел-хранитель, накопленная в прошлой жизни положительная карма, благодаря которой люди, обладающие светлыми качествами огненного овна, патриот, воин, защитник, спортсмен, теперь пожинают плоды счастья и удачи. Этот знак связывают с такими характеристиками, как лидерство, инициатива, активность, искренность, самостоятельность. Все во Вселенной имеет циклическое движение, поэтому события и процессы на нашей планете также имеют циклический характер. В предыдущий раз Белая Луна перемещалась по Овну с 13 апреля до 12 ноября 2016 года, то есть ее цикл 7 лет. Интересно, что Белая Луна в Овне никогда не бывает у стрельцов, козерогов, водолеев, рыб, а также, внимание, представителей первой и второй декады знака Овен и третьей декады знака Скорпион. Поэтому этот транзит будет оказывать меньшее позитивное влияние на представителей этих знаков зодиака. То есть белая луна в Овне бывает урожденных в третьей декаде знака Овен. Антипод белой луны, черная луна, которая сейчас перемещается по льву, также относящемуся к стихии огня. Две кармические планеты, невидимые, но ощутимые, и по аналогии их можно представить как то, что холода нет, тепла также нет, но мы их ощущаем. Белая луна показывает то, насколько человек может выступать проводником светлых сил. А вот черная луна, наоборот, указывает на связь с темным эгрегором, склонность к порокам и греховным поступкам. Это элементы лунной астрологии. Наряду с новолунием и полнолунием, солнечным и лунным затмением, солнцем и луной, осью лунных узлов. Лунная программа основывается на анализе производных луны и светил. Рассказывает о карме, раскрывает вопросы, связанные с родом, генетикой. Анализируя гороскопы и космограммы родственников, представителей разных поколений, можно увидеть интересные закономерности, тем самым обнаружив причины всех проблем. Кому интересно обучение по данному курсу или личные консультации, свяжитесь со мной, контакты на главной странице и под видео. Стихия огня. Связано с борьбой, действием, войнами. Поэтому в ближайшие семь месяцев произойдут важные события на фронте. Это время интенсивных боев, причем не только между защищающейся Украиной и нападающей Россией. Вполне возможно возникновение новых вооруженных конфликтов. а Также стихийные бедствия, связанные с огненной стихией извержения вулканов, масштабные пожары. Могут появиться новые военные альянсы и больше частных военных компаний. Будет развиваться оборонопромышленный промышленный комплекс. Управитель Белой Луны в Омне, Марс, находящийся до 21 мая в знаке Рак. Эти транзиты усиливают патриотические настроения во всем мире, способствуют сплочению людей и героическому сопротивлению любому агрессору. После попыток России уничтожить Украину, многие страны мобилизировали все свои силы для защиты собственной уникальной национальной идентичности. Нападающая сторона в лице Эрефии потерпит поражение с высокой долей вероятности уже в 2023 году, поскольку добро всегда побеждает зло. Таков закон Вселенной. Все, кто в силу своих возможностей помогает приблизить победу, получат вознаграждение от Белой Луны. Например, эта светлая кармическая точка поможет избавиться от агрессивных людей, нейтрализует врагов, обеспечит защиту от трудностей и препятствий в новых начинаниях. Овен, ребенок зодиака, неисчерпаемый источник энергии. В высшем своем проявлении это кристальная чистота, желание жить, познавать мир. Белая Луна в Овне очень сильна, ее светлые качества благоприятствуют рождению детей, позитивным обновлением, созданию чего-то нового, развитию на всех уровнях и во всех сферах. Именно сейчас ситуация в мире динамично меняется, формируется новое мироустройство. Транзит Белой Луны по Овну поможет обрести четкие очертания того, что предыдущие 7 месяцев происходило на внутреннем уровне, когда белая луна перемещалась по рыбам знаку завершающему зодиака. Посмотрите, у меня есть на канале ссылка под этим видео. После периода глубинных трансформаций и потрясений постепенно переходим к обнулению, после чего для всех наступит новая реальность. На мировой политической арене появятся новые лидеры, которые сыграют важнейшую роль в формировании будущего нашей планеты. Мышление многих людей меняется, каждый хочет сохранить свою индивидуальность, а не растворяться в общей серой массе. Сейчас каждому человеку необходимо заново определить свои жизненные цели, принципы взаимодействия с окружающим миром. Овен очень резкий, импульсивный знак зодиака. И любые действия сейчас должны быть безэмоциональны, математически просчитаны и выверены. Пришло время новых методик и стратегий, иной тактики, на базе которых... Можно разработать новый эффективный сценарий по выходу из кризиса и решению сложных задач. Все новые обстоятельства и намечающиеся тенденции обретут форму в середине июля 2023 года, когда ось лунных узлов войдет в знаки Овен-Весы на полтора года. Белая Луна в соединении с восходящим лунным узлом благословит и принесет позитив, вознаградит весь цивилизованный мир. Дверь в прошлое будет закрыта, а за ней останется агрессор и разрушитель. Важно не забывать, что черная луна во льве также сильна и будет подбрасывать различные искушения и соблазны, которые могут сбить с истинного светлого пути. Но стоит поддаться ей, поступить нечестно и все начнет рушиться. Любой негативный поступок, эгоизм, попытки причинить зло или обидеть другого человека блокируют кармический поток успеха и благополучия. Транзит белой луны по Овну призывает созидать, творить, создавать, поддерживать сам принцип жизни – Ось знаков Овен-Весы является осью взаимоотношений, и в ближайшие месяцы полезно поразмышлять о том, как гармонизировать сферу партнерства, научиться принимать компромиссные решения, находить общий язык с другими людьми. Также Белая Луна ВОВНЕ помогает осознать необходимость действовать более решительно, бороться за себя и побеждать в различных житейских битвах. При этом необходимо соблюдать общепринятые нормы поведения и не пытаться расталкивать других локтями. Малоинициативным ленивым людям белая луна вовне подбросит проблемные ситуации, в которых придется прорабатывать качество этого знака. Белая луна вовне пробуждает дух авантюризма, желание рисковать, соревноваться и побеждать. Благоприятный период для бизнеса и предпринимательской деятельности, связанной со спортивными товарами и питанием. Те, кто давно хочет улучшить физическую форму, заняться фитнесом, научиться водить автомобиль, не откладывайте надолго. Самое время воплотить свои стремления в реальность. С 13 апреля до 13 ноября счастливое время для овнов и для всех, у кого в натальной карте белая луна в этом знаке зодиака. Светлая кармическая эффективная планета будет оберегать вас от злоумышленников, защищать от неприятностей и подарит шанс, если совершили проступок, но раскаялись, признали ошибки и хотите изменить свою жизнь. Чтобы получить еще большую поддержку от Белой Луны, старайтесь избегать рутины и обыденности. Ведите активную социальную жизнь, помогайте тем, кто попал в беду, но всегда соблюдайте правила и будьте честны. Наличие натальных планет в Овне увеличивает возможность получить благо от Белой Луны в этом знаке и более детально я могу вам об этом рассказать на личной консультации. Все люди, способные к хорошей концентрации в процессе выполнения действий, ответственные, активные, добропорядочные, смогут извлечь максимальную пользу от такого транзита. На этом все. Кого интересует личный гороскоп, исследование индивидуальной лунной программы, профориентация детей и другие вопросы – Пишите, договоримся. Благодарю вас за внимание, буду признательна за репост. Пишите комментарии. Таким образом, я получаю благодарность от вас за информацию, которую вам предоставляю. Таковы алгоритмы YouTube. Чем больше лайков и комментариев, тем чаще мое видео рекомендуется к просмотру. И в результате быстрее развивается канал. Давайте будем благодарными друг другу.